Да один, пошли тут даже инфу не надо давать, пойдали один. Не, не надо. Это ну не, так у них инжи меды, угадаешь? Ничего. Так они пушат двойку наоборот. На наоборот, вверх запушится и А я спину закрою, потом к вам мы Мейб подвал будет рашить. Не, он дал. Еще вверх есть. На двойку спрыгивайте, народ. Двойка, возможно, чистая. Да, не вижу никого на двойке, слышишься? Трупы посетите, только не давайте Трупы посетите. их посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы посетите. Трупы Бомба взята. Все, медик Бомба остался. Нам там же. Вы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Также пушите вверх и Только это штурмовик или инженер. Раунд Наверное, инженер на лучше стань за ящиком и прикрой, чтобы они наверх залезали. На двойку пока не прыгайте, попробуйте минус дать. Ну, лекайтесь, если задел. Хорош, прыгайте двойку. Вон ты прочекайте. Сейчас прочекайте. Эй, вы ч ⁇ там, банычка, блядь? План зашел, план зашел. Пунту мед. Лес и пунту. Забрал мед. Шторма. Мед, еще за тебя. Заверх тебе, тебе а дерьмо. Блять, сука, пошел нахуй, пидор, бля, как меня бесит эти подкаты. Сверху спрыгнул на манычку, слышь. Да, про просто дали, как бы, дали, дали им всех отрезать, а медиков на баночке, я не да знаю, раз, как раз, они раз, увидели, если вы спрыгнули с Так, в есть если там спрыгали сейчас, возвращайся, там бон, не пошло, я быть, я я я его шикнул, Мон, не видно. Как это может быть? находите два. Скорее всего, спина. Они, по-моему, один поджали. Наверху есть. Нарыв вверх, там Авик Рот. Взорвал медика. Убил Авика. Все, они без медов, хорош раунд. Бомба установлена. Бомба в двин херач, нормально. А там сил. Там же, там же. Хорош. Команда Найс. Мы сейчас в обороне. Защитите стратегические а -а -а -а единицу поджимаем, авик подвал. Раунд начался. Двойку ушли, давайте в спину. Кто-нибудь сверху зайдите? С нашего. Пизда, меня взорвали. С правой Возьмите второго меда, кто-нибудь из завиков. Защитите Но у них вообще три, нас перерезают, и видите, как ебут Раунд на ближний. Бля, меня бы не взорвали, я бы выебал этих медиков, они вообще слабые, пиздец. Ну, Возможно. Ну, типа, другого варианта для них а, не а нет. Да. Наш верх. Наш респит, смотрите. Где убил? На нашу лес пойдут, походу. Да и наверху. Еще ласт вверху. Mm. Возьмите вторую метку. Метр мира. Сай, метр сай. Может, <рекрец> скрыть, может, меня будет нет? Меня почти убили, блять. Спрыгнул, спрыгнул, спрыгнул-ка здесь. Подвал. <рекрец> не, не, спрыгнул, Дай броню. Мою броню повредили! Он точно не убил. Прикроется нормально. Не, Сейчас точно надо единицу поджимать, штурмса на подвал. Раунд начался. Один, ребят. Один, два. Один, два, два. Один, два, три. Один, Один, два, Один, два, три. Один, два, три. Один, два, еще Один, убил. три. Один, Интересно. Навижу авиконистию. Мы раунд. Хорош. Вражеский отряд Так. Эм... Установите бомбу возле одного из объектов. народ. Раунд начался. Просто залетим на ноги сразу. Через парник залетайте. Чисто заходите. Право чекайте. Ну баночка чистая. Yes. Их вверх едет, да. Граната! Бомба установлена. Наши респа. Граната... Наши респа? Респа. Респа. Респа. Респа. Респа. сверху убили. Их и их респау. Тебя сверху убили. Да он говорю. Наш респа. пыл. один. Убил. Ясно. Yes. Пиздец, он меня просто шотнул Можно я уберу меды, я не умею им играть почти Бери, возьмите кто-нибудь второго меда, второй мед нужен по-любому Раунд проигран, врагу удалось обезвредить Против трех медиков одного меда мы не сыграем Установите бомбу Погнали, погнали, погнали, куда Го, подвал запушим я через КВ сыграю, пушите подвал на единицу народ. Они пушат единицу, давайте быстрей. Подвал идите и на двойку лучше туда. Лестница, да? Давайте выходим. Дай броню. На один двоих убил. Можете на один выходить. Последний на дереве. В голову в голову не регнул на Красавцы. Бомбу так, давайте, давайте, что сделаем. Mm. Давайте на единицу про Они без авиков, ага. Мощная хаешка. подвал Дубу взрывайте, броня наш Блять, скина, а почему? А можно вопрос? А вы где урон? Раунд. Челику первый раз голову не регнул, я сейчас в него попал, но не регнул. не отреагировал, Да вы вредок пошли не понимаю, зачем вы вряд стоите. 2. 2. Да, давайте перетянемся через респу и вверх. Ну, через их респу, я хотел сказать. Ну, ты тогда говори через Ага. Да, это... Авик смог запушить прямо и все. Бонга, я тебя сейчас через... Ладно, взорвайте. Здорово я то жестко. Убил его твоя инжа, ебаного. Медику убил. Их вверх, их вверх, ласт. Можно дифузить, сидя, сидя. Хорош. Найс, гг. Не, нормально я его выскочал, убил. Да, да, да. С бедра, блин. Еще бы чуть знаешь, Нет, было. Я одновременно две кнопки нажал, прибил его нахер. Да типа было так, логично, ну что? То, что он там сидит. Привет, типа... четвертая лига. Ну да, через две побед тоже будет. Они вообще какие-то слабые. Это я такой сильный. Хуй за... Первый вариант мне больше нравится.